I think the girls with their nails Всем доброе утро, ребята Ну что, у нас сегодня продолжение нашей новой залипалки, я бы так сказал, ПВЗ-3. И сегодня я вам покажу очень обалденного мега крутого я бы сказал даже наверное легендарного босса с которого мы получим имбовые плюхи я надеюсь и он сегодня а завтра у нас будет уже сменка будет новый новый босс так сопарили они меня уже Поэтому у нас сегодня видосик чисто по боссу, просто обалденному. у меня на нем офигенные плюхи должны быть. Так, давайте сейчас по берегу сделаем вот так вот, бу, а, перейдем на следующий левел. Блин, один летающий дракон, дай пофиг. Думаю, это не столь страшно для нас. Так, здесь мы перекрыли. Делаем так ability для всех. И можно в принципе стартовать. Немножко не тот состав Но в принципе думаю это не страшно Мы должны с ними справиться без проблем Кроты долбаные Мы его так подобьем Нормально Ой-ой-ой-ой-ой Нифига себе Не, ну это уже подстава чем мне, мне с вами летающими делать, блин? Реально я их не достану. Они сейчас просто пролетят. И будет нам жопка. Ни одного все-таки ушатали. Сейчас попробуем. Ну, я думаю, вряд ли мы их добьем. Сейчас запустим. Ой, не, нормас. Вообще нормас пойдет. Затащили. Такс. Правда, на 4 звезды маловато. Вот, смотрите, новая тема появилась. Вы имеете возможность еще открыть дополнительно плюху. Ну, за 5 давайте откроем. Это арбузики. Хочу их потом потестить. Отлично. В общем, поехали к самому сладенькому. К моему босику. Сейчас вам покажу, какой босс. Наверное, нам надо будет поменять немножко состав. Вот такой вот седьмого левела. И Мартиша, ну я ее показывал уже вам. То есть, довольно-таки интересный босс. Как его получить, тоже рассказывал. Вот здесь выполняете задание, соответственно, получаете этого босса. И вот такой вот у меня будет пони, лама, не знаю, по-разному, пината. смотрите внимательно. 5 легендарок должно быть, 27 раритетных, 16 эпических. То есть, это наши плюхи будут за убийство этого босса. Э -э Такс, поехали, я сейчас немножко поменяю состав, добавлю сюда. Вот так вот и покажу вам, как можно... Хотя, я думаю, мы сейчас его быстро завалим. С помощью э, обалденной темы одной, которая, кстати, таки не докачал до максималки но я думаю, докачаю. Так, -с. вот она. где такая, бум, все, уже первый лавел пройден, блядь, даже не начинали. Так, второй лавел. Видите, нельзя, кстати, ставить рядом две линии. Поехали, таким составом попробуем. Больше у нас ни на что, солнышек, не хватило, потому что мы на первом этапе просто тупо ее зафигачили жестко. Как видите, пробивается довольно-таки легко. Несложный босс. Падла убила моего дракончика. Нет, узнаете, никакого определенного времени. То есть, по сути, это халява. И обалденная халява за то, что вы делаете определенные задания. Это полчаса, ну и полчаса, 10 минут от силы. И вы получите дополнительно гемасики. Поэтому реально это того стоит. Есть возможность фармить. Игра реально обалденная. Она, играть можно без доната свободно. То есть нету никаких напрягов. Получить можно за арену, за другие локации. Без проблем плюхи. И потом их потратить на пас, который даст вам еще возможность. Сейчас я думаю я вам покажу. Так, ну давай, давай. Жги. Будем сразу троих Блин, видите, все-таки без драконов сложновато Надо было драконов немножко подальше поставить Но ничего страшного Мы и так завалим а Мы сделаем пшш, вот так вот Один кидок, видите? Вот почему шишки обалденные У них вот этот именно скилл просто бомбический Он разваливает всех Если их офигенно прокачать, это просто пушка и поехали, будем открывать. Ну что, поехали. Так, 2422 4, 22. У, -у щет Алое и Вера, ребятушки. Это именно то Алое. Давайте я сейчас так попущу вам. Именно то Алое, о котором я рассказывал, возможно в этот видосик попозже увидите. У, -у просто пушка, ребят. Новая легендарочка у меня уже есть. Обалдеть. Вот это вот плюхи с босса. Ну, что я могу сказать? Красавчики. Просто красавчики. Я надеюсь, мне новый герой поможет в прохождении локаций дальше. Потому что их реально дофигища осталось. А, так, ну что, давайте на арене, наверное, попробуем использовать. Посмотрим вообще, что это за легендарка новая такая. Самому интересно. Седьмого левела сразу же. Обалдеть. Легендарка. Дамажит всех зомби в зоне 3 на 3. Вокруг себя. макс Free Уф. Жумс. Больше дефиц зомбис не знаю, жизнь, левел А, это зом... зомби Атак Сейчас посмотрим, не знаю, в общем, ребят Так Такобилити что поднимает Буст на 50% Офигеть там буст Ну, надо будет так такобилити набрать Так, хорошо Ну, блин, не знаю, поехали Посмотрим на арене хотя бы Сольемся, не сольемся Но это новая легендарка Обалдеть Пробуем такой вариант Вот так вот зонально она бьет Правда надо было ее наверное одну поставить А вот грибочки закидывает Нифига себе Это, Это огонь ребят можно ее смело по центру ставить, по сторонам драконов и все, изи. Правда, мы по времени, наверное, возможно, сейчас не успеем, как обычно, зафармить. Супер, мне, мне нравится этот. Давайте вот так вот одну линию откинем назад. Сделаю симметрию хотя бы. Не знаю, каким образом сейчас будет в таком варианте появляться эти грибочки. Но интересно. Блин, ну что я могу сказать? Крутой герой походу. Драконам надо повыбирать. Драконы здесь, мне кажется, больше мешают. Да, под драконами, скорее всего, не появляется. Блин, ну. Что я могу сказать? Это, это бомба-пушка, походу. Новая легендарка. Блин, не знаю, мне игра реально заходит, потому что здесь возможности. Возможно, она мне, кстати, поможет. Давайте попробуем еще на этом. На. О, кстати заберем плюхи отсюда может поможет 27 лава лапнуть, я вам покажу сегодня отдельные видосики не знаю, посмотрим о, ровненько 100, четенько я по любому сейчас им буду улучшать буду кабилет и damage boost вообще эта бомба будет походу даже круче чем драконы мне интересно как она против летающих работает не работает а кстати мы же можем посмотреть так даже не тестить против летающих она не работает только на но это конечно бомба пушка жизни столько у нас сразу же седьмого левела дается. А, что у нас еще есть? Store Club, Store Club, Store Club. У нас, по-моему, еще легендарка вот этот. Ну, это 32 второй левел аж. Это эпический. Осминог, походу. И так, камон. Тоже какой-то типа эпический. В общем, такие вот дела, ребят, легендарку мы вытащили, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, всем удачи, всем пока.